Если шкурка тонкая, то ее можно не срезать, а если нет, то овощи лучше очистить. Чем тоньше кабачки будут нарезаны, тем скорее они промаринуются. Степень остроты регулируйте самостоятельно, добавляя больше или меньше перца чили. Чтобы процесс маринования пошел быстрее, на кабачки можно поставить гнет. Итак, приступим к приготовлению. Подготовим следующие продукты. один кабачок, одну морковь, 3 зубчика чеснока, 1 перец чили, уксус 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка, укроп и соль. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео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 Очищенную морковь натираем на терке для овощей по-корейски. Чеснок режем кружками. Измельчаем перец чили и укроп. Теперь смешиваем все ингредиенты, солим, кладем сахар, вливаем уксус, масло и хорошо перемешиваем. Ставим под гнет и убираем в холодильник на пару часов. Через это время вы можете подавать их